друзья мои всем привет продолжаем работу по балкону а именно утепление балкона и нанесение декоративной штукатурки караэт на данном объекте мы используем штукатурку фирмы акстон также вот эта вот фасадная сетка тоже фирмы акстон а как видим у нас все тут уже высохло так ну по плотности мы не можем пока ничего сказать. Сверху мы нанесем грунтовкой, она у нас станет более жесткой. После того, как уже мы загрунтовали, немножко, может, где-то зашкурим, мы будем носить декоративную штукатурку Карает. Здесь мы делали все без сетки, потому что здесь у нас монолитная плита, а вот это у нас экструзия. Вот тут даже видно небольшие швы от нее. И вот пятачочки от грибочков. Сейчас замешиваем декоративную штукатурку караэт если вы никогда не пользовались и не знаете как это работает сначала возьмите небольшой кусок гипсокартона либо небольшой участок стены для того чтобы в первый раз попробовать испытать а потом уже беритесь за дело на большой площади сейчас мы проведем небольшой эксперимент для того чтобы знать каким образом наносить и какими движениями, вертикальными, горизонтальными, либо круговыми. А потом уже будем выбирать и делать это на стене. Сергей Валерьевич, скажите, пожалуйста, по ощущениям, как эта декоративная штукатурка себя ведет? Очень плохо себя ведет. Наказать ее надо, Не наказать, наказать. Ну что у нас там в этой декоративке есть? У нас в этой декоративке полно всякого мусора. Мусора. Вот, вот, этот шарикообразный мусор, комковидный, вот за счет него, в общем, будет и образовываться такая вот кароедная структура, фактура. Вот, даже при замешивании ощущается, как будто там есть какая-то гранулированная песочная масса, с помощью чего и достигается этот эффект кароедства. Я предлагаю, что сделать? Сейчас мы его нанесем на всю поверхность, да? И сделаем вертикальный, горизонтальный и круговой. Отправим заказчикам, чтобы они выбрали, какой именно вид нанесения их устраивает и им понравится. Сережа задумался. Хаотичная, здесь у нас вертикальный, ну а здесь типа горизонтальный должно было быть, немножко не получилось. Это испытание. Итак, нанесли мы первый слой декоративной штукатурки караэт. Первый слой, это значит, мы в первый раз это делали. Так, ну все как по инструкции нанесли, сняли молочко, молочко у нас вот сюда скинули так теперь ждем 10 минут и будем снимать вертикально будем снимать так чтобы у нас были такие вертикальные прожилки так пока у нас она немножко схватывается и уже потом посмотрим что у нас получится это у нас первый опыт поэтому строго не судим мы учимся в общем, первоначально у нас ничего не получилось, потому что мы очень мало сняли молочка. Второй раз вот уже поболее. Поболее мы тут его поснимали. И сейчас снова немножко подождем и будем уже вертикально делать рисунок. Посмотрим, что у нас получится в этот раз. Ждем.